Мы ну продолжаем. Продолжаем. А вот сам храм там тоже красиво достаточно. Вот туда вот пройти. Тогда немного пройду, пока они там что-то делают. Такие вот тут львы стоят. похожий в общем это как типа охраняет они вход вот, в храм какие -то, как бы ворота это один как бы добрый а другой такой вот более злой вот, и здесь как бы они стоят охраняют вход в храм там на них кстати иероглифами написано что-то как вот И даже печать стоит мастера, который делал. Ой, круче. И вот такие вот, и вот эти, как они то есть памятки там. Деньги тратить Ты трясёшь, и сколько должно вот здесь Дырочки палочкой вытаскивается 1100 йен стоит А 200 ен, 300 ен. А. А. <решит> <решит> <решит> <решит> Я тоже засниму, как он там вытаскивает. <решит> О, мой доска что что то вылетело. <реш> Нормалён. Сейчас она ее достанет покажет что там. Ну, Ааа, а вот какие новости здесь? Судя по Там читать надо. что это это и кодовы ворокаты и пакаты оооо Где плохих вещей много написано о, смотрите как прям петухов прям нарисовали на вертолете тут на этом да вот надо что-то кидать монетку кидать да вот там монетки такие кидается монетка и или там загадываешь, там здоровье всем и тому подобное, То есть, как... и пожелания такие, вот такое вот интересное место, барабаны даже есть. Ну так, мы сейчас скоро поедем, вот. здесь в принципе, мы уже все закончили, Интересно, конечно, так место, в принципе, хорошее. Тихо, спокойно здесь. Там вот, в зависимости от того, сколько вам лет, там вот пишешь Эти самые там пожелания. Типа тоже гороскопа. Тоже там вот надо читать, смотреть. Вот я тут себя что-то нифига не на это, а, вон, 60 год, по японскому календарю у меня, 60 год, что-то там сложно слишком, блин, разбираться надо, надо спросить чек к чему там. А, за... то, что, то снять, Шафин сделаем. А, да. Снимем, снимем. Ну, Да. Да. Да. О, там красивые горы. Я сказал, надо сфоткать. Да. Да. Вот. Такая вот у них парковка. Такие вот. Это фонари как бы. <связываем> <связываем> <связываем> да? Гранитные такие. Столбы здоровые. В принципе, неплохо сделано. Достаточно качественно. Да, на этом японцы не экономят. Блин, канаты какие. Там сегодняшнее число. А, вот у них там вертолетная ассоциация. О, вертолеты индустрии Japan. На well, хеликоптер promotion. на доска ново sponsor это? Это спонсор спонсор, спонсор, спонсор, спонсор, спонсор, спонсор, спонсор, маска да, Деннис Андерсанц, так что тоже рано называть зиканью. Просто я называл зиканью, у меня дрон, есть А, на вертолете сюда прилететь, если он у вас Я есть. Стал, Я говорю, давайте в следующий раз на нем. Такого у меня, говорю, нету. Это, <свят> <свят> вот, видимо, вот, да, спонсоры, вот. Все, кто здесь помогали строиться мухраму, храму, поддерживать ее. А и там приглашают служить японскую силу самообороны. Вот у них там такие вот, видите, там танки что-то нарисованы, там самолеты, вертолеты, корабли, авианосец там какой-то. Вот. Ну реклама автомобилей, конечно же куда без нее. Немецкий в основном и английский. О, вот, вот здесь вот Honda и, и Харби Дэвидсон. Харби Дэвидсон. С наручниками. Сейчас поедем дальше. Чуть-чуть проедемся по этим самым. По этому городу по унциноми району. И заедем, наверное, куда-нибудь покушать, в принципе. Ну ладно, будет еще что интересное, обязательно включу связи.